Алексея Навального с командой официально внесли в список террористов. Что это значит для нас? Давайте посмотрим. Бывший генпрокурор Юрий Чайка, который связан с бандой Цапков, на свободе не в списке. Рамзан Кадыров, только что похитивший жену федерального судьи Зариму Мусаеву, на свободе не в списке. Петров и Баширов, которые устраивали покушение с использованием боевого токсина, на свободе ни в каком списке. Алексей Навальный сидит в колонии по сфабрикованному делу, а теперь объявлен террористом. Пока талибы обещали создать в Афганистане тихую гавань для террористов, Путин ее создал первым прямо здесь, в России. В общем, если ты похитил женщину, ты герой России, академик и губернатор. Если ты призвал расстреливать экологов, то просто депутат. Ну а если участвовал в выборах и расследовал коррупцию, то экстремист и террорист.